Да посмотрите на меня! Организоваться не могут. Подвинься! Черт. Игорь, посмотри на поле тогда. Какой? Да О? вот он чмошник летает на вертолете. Меня не колебт, что это самолетик. Hello! Иди сюда, козел! Через них! Он ушел. Назад. Куда он ушел? Убежал. Что, он бегает. Игорь, иди за мной. Вот он, музыка. Он музыка. Вот. Я вижу, да. да. Я вижу лучше тебя, где он. Игорь, он сейчас беги туда, назад. Он сейчас это розетки везут. Игорь, он к розетке Ну Ты пухнишься за ним, ты пухнишься. Майгу, ты ты не Козел. Он упал вниз-вниз. Ё а я думал, это не он падает, это, я думал, что-то еще происходит. Трудно, да? Я, я смотрю, я смотрю, что это падает сверху. Я думал, это что могу уже зарезали, типа труп не падает. Баслайтер. Мага, прыгай ко мне, мага, мага, мага, реально прыгай ко мне. А может быть нет. Здесь ты заебал! Не выхожу нахуй. Серьезно? ты меня заебал? Так, алё, я с невозможно... я внутренней стороны, я с внутренней стороны невозможно Играть! Ты каждый раз, каждый раз ты бегаешь меня, хуяришь, а потом меня убивают. Я вот решила, что вот больше играть не буду, а теперь решила, что больше с этим мудаком. Чрт! Уйди! Э, не летай! <сёк> это не честно, я случайно сюда попал! Ну не летай! Вс, вс, попал! Он, он у... улетел от меня! <сёк> да я улетел на 1 сантиметр! <сёк> э, Уйди, гад! Чего? Я, я случайно, я вышел на секундочку! На секунду я вышел и меня. Фу ты, блин! Дерьмо! Блин! <сёк> ну Где он сейчас? С сих пор поднимай. Игорь, привет. Ну вылезай, сука, я ж тебя в погоне не оставлю. Гондон, я ж тебя найду. Э. еще мне мы не поняли. А, понял. В смысле? Беги быстрее. Вс, хорошо. Да блин, почему? Это нечестно. Что за телепорты? Среди комнат. Что ты там делаешь? Мага, Мага, быстрее. Быстро ли. Да блин, это нечестно. Игорь, они издеваются надо Простите. Один на подоконнике, смотри. Да, они вообще я один. Он сзади, Лен, Лен, сзади, сзади, сзади, вот он. Ушел. Прикольно. Игорь, Игорь, лови вот он. Мага, быстрее, Мага. Прикольно. Просто я не могу, это сейчас вдохну, ну, как вы это делаете? Бога! Сзади, да пойхай, быстро, быстро, быстро, А где нычка? Да я выпал оттуда. Энри, я верю в тебя, ты сможешь. Только не показывай ее сейчас. Меня поймали, походу. двое за тобой, они двое за тобой. Энри, не прыгай в нее, просто бегай. Просто бегай в угол, в угол вправый. Манси, как можешь, я верю в тебя. В смысле, а почему мы. А, нет, нормально. Беги! Этот караван, господи! Почему я один из вас? Эндрик! Эндрик, беги обратно в этот угол. Мне страшно, Мак. Они реально максимально за тобой бегут. У меня адреналин подскочил. Энри, давай я верю, давай думай, думай, делай что-нибудь Энри хорош Энри...